Пользователь Хью спрашивает, нужна ли Путину наша поддержка, или только в день голосования. Я считаю, что в данном случае самая важная поддержка это действительно именно в день голосования, то есть если вы поддерживаете человека, то надо за него ходить голосовать. Именно по этому принципу я голосую за Нитаниягу, потому что считаю, что он ведет правильную политику у нас. Если вам наплевать, то тогда вы сидите дома на теплом диване. Никакие другие групповые организованные акции в поддержку никогда не любил и не приветствовал. Протестовать – это весело и естественно, а акции в поддержку, когда сгоняют куда-то народ – это всегда искусственно и притянуто за уши. Это у меня такое отношение сложилось еще в современной СССР, когда нас там выгоняли два раза в год на торжественные демонстрации в поддержку партии и правительства. А потом страна просто развалилась. Можно еще и комментарии в защиту под роликами писать. Но эта борьба с ненавистниками Путина, она заведомо проиграна. Там половина Украины комментарии строчит, и прочие иностранные обиженные граждане. Внутри России, естественно, тоже много всегда недовольных, и молодежь. А молодежь по умолчанию положена протестовать против стариков. И когда они все собираются в одном месте, то что вы там доказывать и объяснять будете, это совершенно бесполезно. Поэтому да, вы совершенно правильно сами отметили. Выборы ⁇ это и есть главный инструмент поддержки. Алексей Мищенко спрашивает, как вы думаете, перестанет ли Россия быть неоколонией США в течение трех лет? Или все же ей потребуется больше времени? Если больше, то насколько? Вы меня конечно извините, но нельзя так охотно кушать эту дешевую пропаганду, надо и своими мозгами надо пользоваться. Не может быть ядерная держава никакой колонии, даже Израиль не является ничьей колонией, Северная Корея не является колонией, и тем более не является колонией России. Я знаю, что эту фигню распространяли в том числе и путинские пропагандисты типа депутата Федора, профессора Касатонова и там прочих. Я считаю эту пропаганду абсолютно вредной и убогой. Ну типа, когда мамаша не хватает собственного авторитета чтобы успокоить дитятю, то она начинает пугать его чужим дядей. И здесь вот то же самое, кстати, американские пропагандистские сказки, что Путин управляет американскими выборами, они точно из той же оперы. Такие сказки распространяются для откровенных дурачков, и вы должны быть выше этого. Ролики про Касатонова и Федорова есть на моем канале. Просто забивайте в Гугле Серж 13 депутат Федоров. И вам сразу выскакивает соответствующий ролик. Все остальные пропагандисты перемалывают точно такие же идеи. Можно еще забить поиск Сиш 13 сказки про доллар. Там тоже многие вещи я подробно рассказываю.